15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. Центр латиноамериканской культуры распахнул свои двери в КФУ. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Ильвина Гадрахманова. 15 февраля в рамках деловой поездки ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин совместно с первым проректором, проректором по научной деятельности вуза Дмитрием Таюрским принял участие в рабочей сессии госкорпорации «Роскосмос», организованной для представителей вузов, институтов РАН и посвященной развитию отечественной пилотируемой космонавтики. В ходе заседания был также обсужден формат взаимодействия Роскосмоса с вузами. Руководство Казанского университета, в свою очередь, озвучило ряд предложений по ценам пилотируемой космонавтики. 16 февраля в зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло традиционное заседание ученого совета. До начала основной части ректора вуза Ленар Сафин вручил государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан сотрудникам Казанского федерального за многолетний плодотворный труд и заслуги в образовании. Повестка дня включила в себя несколько актуальных вопросов, а также разделы «Разное». Перед членами ученого совета стояли задачи провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, обсудить вопрос присвоения ученых званий и выдачи дипломов кандидата наук в Казанском федеральном университете, а также о выдвижении работы и включении в состав авторских коллективов на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2023 года в области науки и техники. 15 февраля в России день памяти воинов-интернационалистов. Далее в сюжете расскажем о том, как прошло заседание сотрудниками Казанского федерального университета, принимающих участие в боевых действиях за пределами Родины.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 Зимняя школа по психологии состояний. Такое название носит Всероссийская научно-практическая конференция, которая будет проходить 16 по 17 февраля в Казанском федеральном университете. Все подробности смотрите далее.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 Большая практика, целый день занятия, там тренинги, обучающие методом саморегуляции, методом психологии, состоянию и так далее. Это очень важно, потому что в актуальной жизни <с... <с... это чрезвычайно необходимо, особенно в различные периоды неустойчивости социальной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 В конце 2022 года Российский научный фонд поддержал 27 проектов ученых Казанского университета. Одним из них стало исследование доцента кафедры экономической теории и эконометрики Института управления экономики и финансов Юлии Варламовой. Она получила грант на реализацию собственного проекта. Российский научный фонд является, ну, можно сказать, одним из основных в России, который дает поддержку. На научные исследования, соответственно, эта заявка на самом деле была подана с той точки зрения, чтобы продолжить научные исследования, которые мы проводили в течение трех лет. Сейчас мы уже фокусируемся несколько на другом аспекте наших исследований. И, соответственно, заявка сыграла. Проект Юлии Варламовой «Исследование данных в цифровой экономике. Пространственные эффекты, потоки и инфраструктурная обеспеченность» направлен на такой аспект цифровой экономики, как данные. Фокус в первую очередь на предприятия. Насколько им нужны эти данные, как они их получают, готовы ли они покупать и предъявляется ли какой-либо спрос на необходимую информацию. А дальше мы уже переходим на уровень стран. То есть на самом деле сейчас в цифровой экономике речь идет о том, что э, конкурентное преимущество получают те страны, которые могут э, данные предоставлять другим странам. И вот в этой связи нам хотелось бы посмотреть, какое место России – какие у нас есть конкурентные преимущества в этой связи, и уже спуститься на уровень регионов наших фирм-предприятий. По словам ученых, данный проект имеет большую актуальность. Ведь в настоящее время Министерство цифрового развития как раз занимается разработкой стратегии на ближайший год. Все, что касается хранения и генерации данных, находится на повестке дня. Сейчас весь мир идет по пути того, чтобы посмотреть, а как Сохранить свое конкурентное преимущество, когда мы переходим уже от нематериальных каких-то активов к данным, да? что с ними делать, как, как с ними работать, биг data сейчас у всех на слуху. Юлия Варламова и ее коллеги в рамках исследования намерены проанализировать цифровую трансформацию именно на уровне России, потому что она началась чуть позже, чем в остальных странах, что вызывает повышенный интерес к ее развитию. В 2018 году только министерство стало разрабатывать методические рекомендации для предприятий, как осуществлять цифровую трансформацию. Отметим, что в рамках конкурса Российского научного фонда размер одного гранта составляет до полтора миллиона рублей ежегодно. Он позволяет лучшим научным коллективам воплощать в жизнь амбициозные проекты и получать результаты мирового уровня для науки, экономики и общества. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие Центра латиноамериканской культуры. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В рамках недели иностранных студентов, в высшей школе иностранных языков и перевода Казанского университета состоялось открытие Центра латиноамериканской культуры Института международных отношений. Решение о создании такого центра обусловлено большим потоком обучающихся граждан Латинской Америки в КФУ. Для иностранных студентов и преподавателей было необходимым создание интернационального уголка, открытого для всех желающих, в планах развивать не только культурную составляющую, но и научно-исследовательскую. Мы планируем, что вот в рамках этого латиноамериканского центра мы будем знакомить студентов, преподавателей и всех, кто к нам приходит, уже с такой настоящей латинской Америкой глазами самих латиноамериканцев. Мне кажется, это будет интересно. Будем разговаривать о литературе, будем разговаривать о музыке. И не только о той, которая на поверхности, но и о той, которая, вот, скажем так, наиболее аутентичная. Будем говорить об истории, естественно. Будем говорить обо всем. Студентам представлена возможность глубже изучить специфику данного региона, познакомиться с преподавательским составом, носителями языка, а также встретиться с представителями дипломатических миссий. Для Казанского федерального особый интерес представляет налаживание партнерства с такими крупными странами Латинской Америки, как Бразилия и Аргентина. На данном этапе сотрудничество сводится к участию специалистов КФУ на различных международных научных конференциях, проводимых в Латинской Америке. В ближайшее время к нам приедет даже посол Бразилии. Мы очень надеемся, что вот этот центр станет для нас таким такой фишкой для того, чтобы показать, насколько мы развиты именно в латиноамериканском направлении. Сейчас в Казанском федеральном университете, в частности в Институте международных отношений и на подготовительном факультете, большое количество иностранных студентов, в том числе и из Латинской Америки. Мы пригласили тех ребят, которые занимаются изучением в области зарубежного регионоведения международных отношений и специализируются именно на испанском, на португальском языках. По словам студентки Института международных отношений Лаура Каталина Пресиаде Риос Приехавший в Казань четыре года назад из Колумбии, открытие центра ждала вся латиноамериканская диаспора. У нас не было места, где мы могли э, развиваться. Э, мы очень рады, э, пока мы, я не знаю точно, как будет работать, но надеюсь, что мы могли э, развиваться наши набыки. На, на, на э, Написать э, статья для университета о, лати, о Латинской Америке, э, потому что это очень важная тема для нас, и э, даже даже для меня. Для того, чтобы стать членом большой латиноамериканской семьи, необходимо лично прийти в высшую школу иностранных языков перевода Казанского университета по адресу Мартына Межлаука, 3. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Института международных отношений. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Ильвина Гадрахманова.